Привет, народ! На связи Антон! Вы знали, что адреналин помогает человеку становиться сильнее и быстрее? Под его действием жизненные проблемы решаются легче. Слабость снимает как рукой. Более того, по мнению ученых, адреналин прекрасно помогает бороться даже со стрессом. Но где вы спросите брать эту самую суточную дозу адреналина? Что ж, пристегивайте ремни, ведь я покажу вам действенные способы навсегда распрощаться со стрессом. Ведь тут будут самые страшные аттракционы в мире! Жду от вас лайк, подписку и прожатый колокольчик. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а я начинаю! И начнем мы сразу же с простого лишающего дара речи аттракциона под названием «Звезда». Он находится в одном из городков Германии и представляет собой некий маятник, который постепенно все сильнее и сильнее раскачивается. Как вы понимаете, на этом подвохе не могли закончиться. У аттракциона есть другая фишка – сиденья тоже постепенно раскручиваются по часовой стрелке. Получается, что вы находитесь чуть ли не на двух ужасно-страшных аттракционах одновременно. Сказать что-то более подробное о нем я не могу, так как ни разу в жизни ни на чем таком не катался. Однако, что понятно сразу, так это то, что людям с плохим вестибулярным аппаратом лучше на него не соваться. Как вы относитесь к качелям? Любили в детстве раскачиваться так сильно, чтобы чуть ли не делать на них солнышко? М? Если да, и теперь вы считаете, что таким образом вы познали всю суть этого аттракциона, то вот вам куда более серьезный, взрослый вариант. Он называется Skyhawk и представляет собой самые высокие в мире качели. Расположена эта красота в США в штате Огайо. Высота Skyhawk составляет 31 метр. Он состоит из двух пар огромных качелей, раскачивающихся в противоположные стороны. Максимальная высота, на которую они взмывают – 35 метров. На долю секунды замерев в высшей точке подъема, качели со скоростью 100 км в час несутся вниз. Просто представьте это хотя бы на секундочку. Ну просто жесть! Такс, ну а это, дамы и господа, всеми любимая катапульта, или, как ее еще называют, рогатка. Думаю, даже если человек ни разу в жизни не видел этого аттракциона, по названию он уже мог бы догадаться, что сейчас будет происходить. Двое людей садятся в небольшую капсулу, привязанную к двум высоченным столбам. Ну а теперь их судьба зависит от прочности тросов и одной маленькой кнопочки, которую с удовольствием нажмет человек из ТАФа. После нажатия капсула улетит в небо с огромной скоростью. Кстати, что является огромным плюсом, так это установленные в кабине камеры, которые всегда снимают забавные лица людей, переживающих за свою сохранность. И если в процессе кому-то будет не до шуток, то после аттракциона через минут так 5-10 он точно улыбнется, увидев свое скорченное во время полета лицо. А этот аттракцион с первых кадров походит на обычную карусель, только для взрослых. Люди садятся на качельку, все довольно низко, скорость вряд ли будет слишком большой. По крайней мере, так кажется поначалу. А потом, как только ты поднимаешь голову вверх, ты видишь огромный толстенный столб, по которому вас сейчас будут поднимать и параллельно раскручивать. Да, так сильно, что вы едва будете удерживаться закрепления. Если подобный тип аттракционов вам близок, обязательно попробуйте эти качели. Не пожалеете. Следующий аттракцион в переводе на русский означает «бесконечность». Я долго думал, почему авторы проекта дали ему именно это название. И вы знаете, наверное, я догадался. Сейчас расскажу. Вы садитесь в стандартное кресло, и вас постепенно начинают раскачивать как маятник. Только скорость здесь такая большая, что в один момент вы будете делать «солнышко». И именно там раскрывается вся суть названия. Я так думаю, что бесконечность – это именно то чувство, которое испытывают люди, находясь вверху. Дело в том, что качели так сильно зависают в небе, что это реально походит на бесконечность. И люди такие думают про себя. «Блин, когда это уже нас опустят вниз, на родную землю?» Аттракцион, который я теперь вам покажу, многие называют самым страшным во всем мире. И вы знаете, это не из-за того, что он реально такой страшный, а скорее потому, что он производит впечатление и создает такую атмосферу, что людей приносят в жертву какому-то древнему богу. Вся поездка сопровождается красивыми эффектами фонтанчиков, пламени, звуковой дорожкой и в целом приятным для глаз визуальным оформлением площадки. Неудивительно, что многие туристы, любители адреналина, приезжают издалека в этот парк лишь ради одного аттракциона – Талакан. Хотя вы знаете, если кому-то страшно от ощущений, что его съест древний бог, то лично я куда больше переживаю от свободного падения. Если вы согласны со мной, то вам определенно тоже понравится вот эта башня. Думаю, ее суть уловит совершенно любой человек без объяснений, поэтому предлагаю сразу посмотреть на шоу. Люди медленно и планомерно поднимаются вверх. Тормозят, и в один миг просто как будто срываются и летят с сумасшедшей скоростью. Все это сопровождается потрясающими эффектами в момент торможения. Не знаю, как вы, но я бы на такой башне сто процентов прокатился. Если вы думали, что карусели – это по-детски, совершенно неинтересно и не незахватывающе, то, думаю, после увиденного каждый из вас поменяет свое мнение. Нет, я серьезно, как не переобуться, увидев вот эту карусель на высоте 274 метра в Лас-Вегасе? а? Своими очертаниями она напоминает огромную звезду. Карусель выносит пассажиров за пределы башни, на которой находится, и начинает вращаться со скоростью 65 км в час. Учитывая то, что угол наклона кабинок составляет более 70 градусов, пассажиры вращаются лицом вниз и могут любоваться открывающимся с огромной высоты пейзажем, но лишь в том случае, если у них хватит смелости открыть глаза. Другой невероятный аттракцион, расположенный в Лас-Вегасе, называется X-Scream. Он находится на высоте 264 метра и имеет внешний вид рельс с, на самом деле, довольно простой конструкцией. Это небольшой рельс, уравновешенный в центре, по краям которого находятся подвижные вагончики. Когда аттракцион приходит в действие, вагончики раскачиваются и начинают выходить за пределы крыши, даря пассажирам приятное и одновременно пугающее ощущение невесомости. Каждый раз, подъезжая к краю, пассажиры думают «А что, если вагонетка не остановится? А что, если мы вылетим?» То говорил что американские горки это не страшно покажите мне этого смельчака хотя быть может он имел в виду классический вариант горок потому что вот эти ну я не знаю кто осмелится на них прокатиться банально первые этапы горки когда вагончик под прямым совершенно прямым углом поднимается в небо а после слегка зависнув у обрыва устремляется обратно вниз делая совершенно невообразимые виражи не знаю как вы ребят но я бы на таких прокатиться не рискнул ну его нафиг а этот аттракцион придумал какой-то немецкий инженер и впервые продемонстрировал принцип его работы в 1949 году. Суть развлекаловки заключается в том, что люди становятся внутри большого цилиндра и прижимаются к нему всей спиной. Далее цилиндр начинает сильно раскручиваться и создавать таким образом огромное давление, которое буквально притягивает людей, не позволяя тем упасть – для демонстрации физики во время поездки Пол уезжает из-под ног, и люди по-прежнему остаются в невесомости, при этом они могут свободно двигаться. Довольно необычный и в то же время интересный аттракцион, согласны? Следующий аттракцион, на мой взгляд, является слегка более лайтовым, нежели предыдущий. Он называется «Молотки», и по-любому каждый его где-то хотя бы раз довидел. Ну а если же нет, быстренько расскажу. Суть молотков в том, что люди садятся в две кабинки, находящиеся друг рядом с другом. Затем, когда старт был дан, каждый из них постепенно начинает осуществлять круговые движения, вращаясь в противоположных направлениях. Само собой, молотки постепенно крутятся все быстрее и быстрее, а у людей будет все меньше времени напродохнуть и понять, что вообще сейчас происходит единственный лучик света во всем этом это то что каждый из участников может ощущать хоть какую-то поверхность под ногами быть может это как-нибудь поможет вестибулярному аппарату не знаю как вам но мне всегда было интересно наблюдать за тем как работает конвейер не знаю как это объяснить но вот факт остается фактом и вы бы только знали с каким кайфом я бы прокатился на этом аттракционе он по сути и есть конвейер только человеческий Люди помещаются в небольшие капсулы странной формы, которые поднимаются и опускаются под прямым углом, а также в процессе слегка прокручиваются, чтобы не расслаблялись, конечно же. Не знаю, насколько это можно назвать страшным, но к креативным и интересным я его стопроцентно могу отнести. Как вы, в школе любили химию? Да знаю я, знаю, что нет. А вот если бы занимались ей, могли бы придумать такой же крутой аттракцион, который называется «Химик». По сути, он никак не связан с предметом, если уж говорить на чистоту. Разве что за исключением забавных сопровождающих фраз и спецэффектов. В остальном, это просто крутая качественная крутилка, которая непредсказуемо ускоряется, поднимается, либо опускается. Плюс, что немаловажно, аттракцион может веселить сразу множество людей, а значит спокойно можно пойти туда с другом и смотреть за тем, как он чуть ли не писает в штанишке от страха. А этот аттракцион действительно взорвет ваш мозг. В хорошем смысле, конечно же. Сперва он походит на обычный проходной вариантик, который мало кого испугает, и вообще подойдет лишь детям школьного или дошкольного возраста. Но с течением времени он реально обретает новые краски. Так аттракцион начинает крутиться в разные стороны. Отовсюду идет дым, все превращается в настоящую кашу, в которой непонятно, как люди вообще не сталкиваются. А впрочем, чего я вам рассказываю, вы ведь и сами видите, насколько это трэш. Ставьте лайк если тоже хотели бы на таком прокатиться ну а для всех тех ребят которые не хотят испытывать свои нервы на непонятно каких аттракционах я бы рекомендовал вот этот вот он называется airborn что переводится как рожденный в небе или что-то вроде того название скорее всего относятся к тому что аттракцион является одним из самых высоких в мире это просто огроменные качели маятник на которых сразу с двух сторон сидят люди весь заезд длится порядка двух с половиной минут за это время людей с обеих сторон знатно так раскрутит под приятную, играющую на улице музыку. Конечно же нельзя не отметить и здоровское визуальное оформление, куда без него. В общем и целом аттракцион просто топовый, без лишних заморочек и в то же время тот, что нужен искателям адреналина. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же: подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Виктор Ювелир. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!